именно поэтому существует определенный вид практики который помогает человеку обрести хорошее к себе отношение. это метод который называется обрести в себя в себе маленького ребенка а, как его необходимо использовать это определенного образа медитации допустим такси не останавливается что необходимо представить необходимо представить будто вы маленький ребенок там, допустим, никто вам не уступает место, никто не хочет вам там что-то продать, что-то дать, там, как-то для вас подписать, что-то сделать. Скажите, маленького ребенка хотят защитить? Хотят. Как использовать данную медитацию? Когда вам что-то необходимо, необходимо в этот момент представить себя просто маленьким ребенком. Все медитации необходимо выполнять с открытыми глазами, и желательнее всего медитации выполнять днем.